Здравствуйте! С вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Alloy Это МГ4130 на 130 предметов. Наборы Alloid это наборы полупрофессионального качества. Хотя отзывы по ним положительные. Даже есть у нас определенные СТО, которые берут наборы Alloid. Как бы хорошо отзываются них. Но это инструмент полупрофессиональный. Выпускает его компания Vitol. Который занимается авто, автоаксессуарами, компрессорами, то есть все для автомобилей. Но набор производится на заводе в Китае. Это указано на адресе с обратной стороны упаковочной коробки. Набор яркого цвета. Свет, светло вот такой зеленый, салатовый. Поэтому есть люди, которые нравятся такие наборы, которые не черные, а именно яркий кейс. То есть такой праздничный вид имеют. В наборе две трещотки под квадрат 1,2 и квадрат 1,4. Трещотки на 45 зубьев. Имеют реверс. Ну, как обычно, все трещотки и быстрый сброс головки. Также есть трещотка разборная, поэтому можно поменять механизм внутри, если вдруг что-то поломается или для обслуживания самой трещотки. Материал изготовления инструмента указывается на каждой единице. Это хром -банадий. Хромбонадийная сталь. Рукоятка резиновая, комбинированная Посередине ставка из пластика с надписью «Аводит». По бокам резина идет. И трещотка под квадрат 1,4. Также на 45 зубьев с реверсом, с быстрым сбросом. Сама трещотка прямая. Далее отверточная рукоятка. Она используется с битами, которые есть в наборе. Очень большой набор бит, которые присованы в головку. Квадрат 1,4. Также данная рукоятка может использоваться с головками под квадрат 1.4. Рукоятка, это насадка по, рукоятки, вернее, под подбитый пластик. И сверху есть посадочный квадрат, для того, для того, чтобы можно было подключить или трещотку, или дальше там удлинитель, нужно будет вам в работе. Далее, два кардана 1.2 и 1.4. Карданы скреплены металлическими вставками. Удлинители под квадрат 1.4, два удлинителя 50 и 100 мм. Два удлинителя под квадрат 1.2 250 и 125 миллиметров. Ну, стандартный удлинитель под 250 также служит воротком Т-образным. С помощью такого переходника. Кстати, этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. у кого есть дополнительная трещотка или вороток. Одеваем и получаем вороток Т-образным с плавающей головкой. Так, две свечные головки 21,16 мм. Резиновые вставки имеют внутри. Т-образный вороток под квадрат 1,4 мм. Еще один набор бит torx внизу представлен. Хотя такой же вот э, такие же размеры идут в э, верхней крышке, но они впрессованы в головку. А здесь же они используются с переходниками. Вставляете нужную биту. И можете использовать Т-образный враток или отверточную рукоятку. То есть дополнительный такой набор. Так, головки длинные. 13 штук 6 мм самая маленькая. И самая большая на 22 мм. Как видите, головки здесь глянцевые, а внизу матовые идут. Посредине такая ребристая полоска. Указывается на головках хромбонадий 22 мм. То есть размер головки. Так, головки торкс. Также есть в наборе 14 штук. Е4 торкс внутренний, самая маленькая головка. И самая большая головка это e 24 торкс. Головки шестигранные. Короткие. 29 штук. 4 мм самая маленькая. И 32 самая большая головка. На 32 головка увесистая довольно. Поэтому... Многие почему-то спрашивают, тяжелая ли головка на 32. Да, в наборе она тяжелая. То есть не, не алюминиевая. Хром ванадей. Далее верхняя крышка. Большой набор бит под квадрат 1 и 2. Данные биты используются с переходником. Ставили нужную биту. Данная это шестигранная. и можете подключать и щетку. или вороток. Биты шестигранные идут. Есть биты крестовые, есть торкс биты. Кстати, здесь даже биты есть 12-гранные в наборе. Хотя в других наборах я их, честно, не встречал. Вот. Да, здесь вот идут биты 12-гранные, биты торкс большие размеры. И маленькие размеры бит-торкс идут внизу. Вот, которые я вам показывал, которые с переходником используются. Вот переходник. Вот, здесь получаются шестигранные, есть лицевые биты, есть крестовые, есть торкс и есть еще 12 двенадцатигранные биты. Так, далее. Набор ключей комбинированных. 10 штук в наборе. Материал задолжения хром -ванадий. Этот инструмент очень аккуратно изготовлен в принципе ключи очень качественно и красиво сделаны самый большой ключ на 19 и самый маленький на 8 миллиметров 10 штук набор по комплектации все теперь по кейсу для хранения самого инструмента кстати еще есть набор геобразных ключей а такой небольшой в принципе, он во всех наборах идет. Далее, вес. Вес самого набора составляет 8 килограмм. Кейс видите, яркого, светло-зеленого цвета. Здесь надпись Alloid с логотипом. Пластик, ну, пластик средний по жесткости, то есть он и не жесткий, и не мягкий. Вес набора 8 килограмм. И длина набора 34 сантиметра, ширина набора 44 сантиметра и высота 8,5 см. Запирается набор на замки металлические. Сзади кейс скреплен, две крышки скреплены, Завис пластиковых нету, кейс полностью цельнолитой. Хорошая Хорошая комплектация как бы положительные отзывы поэтому можете даже при покупке инструмента присмотреться к набору Alloid 130 предметов спасибо что смотрели наш видеообзор до свидания подписывайтесь на канал и ставьте комментарии по поводу данного набора до свидания